Песня, книга поколение. Свет вечерний и радость негромкая Проливаются в душу мою А вблизи колоколинка звонкая А вдали пароходы поют Уважаю плывущего берега По нездешним морям и мечтам Я и сам отрывался от берега Чтоб вернуться к родным берегам я и сам отрывался от берега, Чтоб вернуться к родным берегам. По утрам с пионерскою зорькою Наш призыв поднимался и креп. Жизнь казалась незыплема Как шестнадцать копеечек хлеба. Единошко! Нам ручки грядущие Но обнявши детей и жену За кордон в гарнизоны поющие Улетали в чужую страну За кордон гарнизоны поющие Улетали в чужую страну Здесь и почта, и свет с перебоями и девчонок большой дефицит Пулака находила они мила бы на героев лимит, Не скупилась на красные звезды нам, на восмертные звезды страна, Вместо нас по домам нашим розданы, Краснозвездные те ордена, Вместо нас по домам нашим розда. Ардиман, Только тянет нас Радость негромная, громкая К обогонке голоса живой С юга по небу Клиньями ломкими Возвращаются души Домой Я спою песню чужую моего друга, Мишки Михайлова. Он мои песни поет, чего бы не спеть. Это танки в Афганистане. Называется он «Дорожный знак». Это песня. Здесь дорожный знак не в законе. Есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне. Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку. Нет колес, так на плечо Мол, нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Мол, нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Танки те, что стали гробами Стянуты с дороги на край С нецелованными Мальчиков в рай Сколько обелисков из Паши На дорогах этой земли Скольких-скольких мальчиков наших Под броней не уберегли Сверху глянь, а хочешь с изнанки Все чисты, их долг освещен Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Не видно ни по чьей-то оплошки, Копан знак как будто наверх Не для этой только дорожки Для дорог стоит он для всех Мир да более мил с позаранку, Вот помолился, путь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, танком в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, Танка в нем проезд запрещен. Сокращаем. Завтра все, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с рабными. А сегодня, сегодня прости старина, если пуля все это отнимет. Завтра. И в тюредоспаться, А сегодня с войной один на один, И сегодня обочина рваться, А сегодня с войною один на один, И сегодня опучено рваться. С завтрака оператор родной, Нас пропустит бесплатно в сортиры. А сегодня отчизна за нашей спиной, вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдет по рукам, все в размен. Завтра топать по краю, кое-кто без поток разменяется сам, но кое-кого разменяю. Кое-кто без поток Разменяется сам Но кое-кого разменяют, Как сегодня Все просто у нас И порою Раз жив, то счастливы И на небо глядим Словно в первый свой раз Это завтра Скучать без разрыва Завтра ты Как моряк с корабля После шторм Зашедший по сходням, И когда, как под ним, закачает земля, Не роняй, это наше сегодня, И когда закачает родная земля, Не роняй, это наше сегодня, Не роняй, это наше сегодня.